Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с таким вот огнетушителем. Это, знаете, как говорится, когда вроде бы нужно и выкинуть, а жалко. Было два путя, да, сделать самоделку либо выкинуть. Но я выбрал первый путь, сделать самоделку. Так что давайте поработаем с ним, что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра, поехали. Первым делом сейчас наклеечку эту уберем, беру, удалить эти краски и наношу. Посмотрим. Вот хочется прям хорошего эффекта, вот те краски, не знаешь. Попробовал, купил дорогой сейчас, вот посмотрим, как он себя покажет. Я полностью баллон не буду мазать до тех мест, где буду срезать. Ну и жду эффекта. А, ну это уже хоть сразу видно эффект. Уже, видите, эффект начался. Теперь при помощи обычного шпателя все это дело прекрасно срезает. Вот такой вот результат практически идеально и весь мусор в пакетике вернул и вытянул. Так, я проверил, огнетушитель пустой. Откручиваем вентиль Ничего размечать не буду, сейчас тупо по сварочному шву с двух сторон обрежу, получится у нас такая колба. Получилась у нас такая вот труба длиной 290 миллиметров, диаметр где-то у нее 130. Да, может быть не самый лучший вариант, но за неимением лучшего будем использовать ее. Как вы могли заметить, использовал такую аккумуляторную УШМ бренда Makita, серия это их бесщеточная с регулировкой оборотов, классный аппарат, прям супер. В руке держится вот очень удобно. Мягкая прорезиненная ручка. Аккумулятор на 40 вольт, 2,5 ампера. Диаметр диска здесь 125 миллиметров, стандарт. Крутящий момент 8,5 тысяч оборотов в минуту. От 36 вольт до 40 вольт используется аккумулятор. Здесь такая интересная штучка из Bluetooth. Это, я так понимаю, для подключения... Если есть у вас пылесос бренда Makita, то можно подключиться и будет автоматически включаться при включении УШМ. Я уже давным, давно пользуюсь, многие видели, наверное, в кадре этот аппарат. Я уже ушел от сетевых потому что очень удобно, везде можно подлезть, в любых труднодоступных местах, потому что не нужно шнур тащить, все удобно, в руке держится, и довольно-таки на большое время хватает самого аккумулятора. Приобретал я этот аппарат в магазине все инструменты, правда, без аккумулятора, она идет без комплекта аккумуляторов, но, но у меня же есть шуруповерт этой же линейки XGT, и он отлично подходит, то есть зачем покупать несколько аккумуляторов, когда можно приобрести несколько инструментов и будет подходить к одной, к одной линейке. Приобретал я все в онлайн гипермаркете всеинструменты.ру, давно им пользуюсь. Это отличный онлайн-магазин, где миллион товаров на любой вкус и цвет, с доставкой на дом и с большим количеством пунктов самовывоза. Так что рекомендую посетить магазин, ссылочку конечно же оставлю в описании, а также ссылку оставлю на данную ушей. Можете посмотреть, оценить, может кто захочет себе приобрести к новому году, не пожалейте, отличный аппарат, я прям доволен и советую. Друзья, на все полезные ссылочки оставлю в описании под роликом, также оставлю промокод делай сам, который даст вам 10% скидку на весь аккумуляторный инструмент Makita. Так что переходим в описание, читаем, смотрим и покупаем себе новогодние подарки. Теперь у нас сход пойдет кусок трубы 80 на 80, здесь на 30 сантиметров. Теперь нам нужно сделать распил под 45 градусов, примерно так, чтобы осталось сантиметр-два. Ну, а теперь попробуем все это, наши обрезки разметить на трубе. Я для себя сделал небольшие меточки, чтобы напополам ее разделить. С стороны также сделал разметочку. Резал, приварил 4 пластинки, это вот, которые мы кусочки вырезали, чтобы можно было это поставить вот так сверху, и сейчас также прихвачу. Кстати, обезжирители в баллончиках продаются, очень удобно. всем советую. Красить буду термостойкой эмалью, черного цвета. И оставим сохнуть. Так, ну что, друзья, печь подсохла. Надо теперь, конечно же, затестировать. Как понимаете, да, сделать трубы... Конечно, в следующий раз бы сделал просто из профильной трубы, без огнетушителя, потому что ну, делать с того, что было, чтобы не покупать запчасти, пришлось сделать из того, что было. Так можно было бы, если был бы был кусок, можно было бы смело сделать из профильной трубы. Сейчас попробуем с вами, как нас и поведет в работе. горит отменно на самом деле пламя шикарная даже иногда отсюда немножко вырывается можно было сюда задвижку какую-нибудь сделать это же масло закипает Во, разошлась. Здесь однозначно надо ставить закр... закрывашку делать, чтобы пламя сюда не выбивало. Тяга мощная. И можно, наверное, какую-нибудь шибер поставить, чтобы регулировать подачу воздуха. Понюхать аромат. Золотистый уже. Друзья, как видите, дрова даже не закидывала уже две минуты и три минуты и готово. Видали какое пламя. Вот это печь. Реально ракета. Красота. На одной закладке можно сколько приготовить. Есть, ну, однозначно надо делать заслонку и шибер, чтобы регулировать подачу. Горит сумасшедше. Дрова выгорает почти полностью. Есть, небольшие угольки остались. А так почти полностью выгорает. Друзья, у нас, в общем, получилась с вами вот такая вот печевочка. Она довольно-таки неплохо себя показала, даже очень хорошо. Я думал, что результат будет немножко похуже. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх, напишите ваше мнение. Все палец ссылочки, как и говорил, будут в описании под роликом. Вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Жду от вас обратной связи. Не забывайте подписывайтесь на канал, дальше только будет интереснее. На сегодня прощаюсь. Пока-пока.